Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика. Вопрос следующий. Торги, активы госкорпораций, понятно, что скидка доходит до 50%. Покажите, пожалуйста, протокол, что это вообще такое, когда он выдается и что с ним нужно делать. Значит, смотрите, любые торги заканчиваются каким-то результатом. Вы либо побеждаете в торгах, либо не побеждаете. И вся эта информация обо всех участниках и о результатах торгов отображается как раз таки в документе, который называется протокол. Этот протокол находится в свободном доступе, вы можете, как правило, его скачать и ознакомиться со всеми участниками, с ценами, да, с победителем и так далее. Протокол вы после того, когда победили в торгах, должны ознакомиться с ним, но подписывать, отправлять, да, что-то там с ним делать не надо, это просто такой формат оповещения результатов торгов. Поэтому я вам желаю победы на торгах, желаю, чтобы вы получили свой заветный протокол с вашими данными. Желаю вам удачных покупок на торгах. Если вы хотите, чтобы мы и дальше продолжали отвечать на ваши вопросы, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы, обязательно пишите их, можете прямо под этим видео, я обязательно на них отвечу и буду рада вам помочь. Всем отличного настроения и всем пока!